Кто здесь? А, это вы, зрители канала Гоулазер Так. Ну что, сидите в самоизоляции и ждете новых видео, а мы все молчим и молчим. Мы прерываем молчание. GoLazerTag. Так. Посткарантинный сезон. Мы начинаем. Гоу. Лазер Так. Заметьте, такую существенную ошибку большинства клубов, вы должны в первую очередь заниматься не лазер -тагом. Это вот единственное, что нас сейчас может подвести. в торгового центра «Сматика» мы решили туда не совать.